Татьяна, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Виктор. Татьяна, ну, много людей, я думаю, уже слышали о лазерной коррекции, понимают примерно, что это такое. Но все равно это в, в умах людей эта операция, а операция всегда связана с тем, что это больно, дорого, неприятно. Давайте начнем с боли. Насколько это больно и долго? Я вам скажу, что, конечно, лазерная коррекция существует уже несколько десятков лет, и, безусловно, каждый метод имеет свои особенности. Некоторые методы действительно больно и долго восстанавливаются. Это правда. Например, метод ФРК, старинный метод, это довольно старинный метод. О хорошем зрении в этом случае мы можем говорить только через неделю, как минимум в лучшем случае. И это действительно несколько дней довольно больно. А это какой-то запущенный процесс или почему? Вот Просто неделю? такая методика. Методика, которая mm -hmm. воздействует на всю поверхность роговицы, уничтожая, собственно говоря, весь защитный слой ее, уничтожая нервное окончания на поверхности. И тогда, конечно, человек какое-то время чувствует дискомфорт, пока все не нарастет и не заживет. Mm -hmm. Но более современные методы – а если мы говорим о самом современном методе коррекции, который является эндоскопической коррекцией, то есть тогда, когда, в общем-то, ничего практически на поверхности глаза не повреждается, за исключением маленького линейного входа в 2 мм, когда человек на следующий день все видит, может пользоваться глазами в неограниченном объеме. То есть это именно то, в чем заключается коррекция зрения. Слушайте, ну а есть, то есть везде ли, во всех ли случаях подходит лазерная коррекция, или есть какие-то, не знаю, заболевания или проблемы, сложности, к которым она неприменима? Ну, для каждого, конечно, даже внутри одной методики все-таки важен опыт хирурга. Безусловно, в каких-то случаях опытные хирурги, безусловно, расширяют спектр возможных воздействий на роговицу, кто-то ограничивается очень узким спектром. Но, тем не менее, есть одно, одно противопоказание для лазерной коррекции в целом. Это больная роговица. То есть для того, чтобы мы могли на нее воздействовать стандартными традиционными методами, включая реликсмайл, роговица должна быть здоровой. И не должно быть такого заболевания, как кератоконус, скажем так. Страшное слово. Страшное слово. И его надо исключать посещением именно офтальмолога. То есть в обычной оптике вы никогда не узнаете, есть ли у вас это заболевание. Потому что оно проявляется так же, как обычная близорукость. Человек просто носит очки для Дали, и у него просто астигматизм, и он может не знать об этом заболевании. Поэтому вот если это есть, тогда другие альтернативные способы мы используем. Просто для каждого есть ну, свои показания. Для каждого метода. Каждого метода мы, как по, у каждого хирурга есть своя палитра. И вот он эм, выбирает самый нужный, самый индивидуальный, скажем так, метод для каждого конкретного пациента. какие-то долгие подготовки, проверки и так далее нужны или просто приходишь к офтальмологу, он тебя осматривает и говорит, все, там, через неделю, условно через месяц можно делать операцию? Подготовка, конечно, определенная нужна. Снять, допустим, контактные линзы за недельку мы просим или за несколько дней в определенных случаях. Это первое. И, конечно, комплексное диагностическое обследование, которое по времени занимает иногда до двух часов. Мы полностью исследуем не только глазную поверхность, но и внутриглазные среды. Тогда определяем уже, какие параметры нам надо закладывать в этот лазер, как мы будем работать. И вот это основное. основное то, что требуется в предоперационном периоде. А какие вообще порядки цен в разных вот видах таких операций для лазерных коррекций? То есть от и до. Если мы говорим о старых методах коррекции, вы безусловно можете встретить коррекцию и там порядка 30 тысяч за два глаза. Uh -huh. Это, это, это нишая планка. Это, но это планка, это старые лазеры, старые эксмерные лазеры, это старые методики, uh -huh. такие как классик. Если говорить о смайле, то порядок цен от 80 до 105 тысяч, в зависимости от клиники, от опыта хирурга, безусловно, от того владения и тех, того мастерства, которое гарантирует, в общем-то, успех. Хорошо, в общем, друзья, хорошего зрения вам желаем мы, а на вопрос отчетчала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург и основатель сети офтальмологических клиник Смайл Айс. Татьяна Шилова. Татьяна, спасибо. Спасибо. Спасибо вам за приглашение.